всем привет дорогие друзья скоро у моего хорошего друга день рождения и я решил сделать какой-то оригинальный подарок и это будет мини-бар мини-бар из такой вот канистры погнали для начала при помощи малярного скотча фломастера и линейки мы размещаем место нашей крышки место под вот такие вот маленькие навесы ну и конечно же замок В общем, ребята, сначала нарисовал вот такую вот линию, но потом решил, что вот так вот прямо будет более интересно. А Вы уже можете выбрать или написать в комментариях, как бы сделали вы по-другому. Ну что ж, друзья, вот такой вот замечательный мини-бар у нас получился с ключиком, подсветочкой. Друзья, подписывайтесь на канал и обязательно напишите комментарий. Следующее видео будет про давно обещанный столик, так что до встречи.